Приветствую, мои родные подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для весов. А, кстати, я напоминаю, что в данный момент мы проходим коридор затмений. Это коридор не просто затмений, а коридор возможностей, великих возможностей. А именно этот период называют еще возможностями миллионера. А как раскрыть свой потенциал, что сделать, какие рекомендации для каждого знака зодиака. Если вы еще не смотрели эту встречу, то вы можете посмотреть запись этой встречи и воспользоваться эффективными советами, которыми уже пользуются наши подписчики. Для этого перейдите на наш канал. И под этим видео на канале вы увидите все ссылочки. Кстати, там еще вас ждут подарки. Это энерговибрационная практика «Быстрые деньги». Ну, название говорит само за себя. Это учебник по ремонту жизни, это пошаговая инструкция для вашего подсознания, для привлечения желаемого переходите на наш канал, подписывайтесь, и вас ожидает еще в будущем много-много подарков для тех, кто является нашими подписчиками. И, конечно же, я не просто так говорю о затмении, об этом коридоре возможностей. Именно сейчас мы проводим волшебные, очень эффективные энерго-вибрационные групповые сеансы для того, чтобы не просто вы могли услышать, в каком направлении вам лучше действовать или не действовать, а чтобы на высшем уровне, на вибрационном уровне переписать сценарий вашей жизни, трансформировать его, устранить, трансформировать, высвободить ресурс из того, что вам мешает. Это уникальные практики, таких, поверьте, нет нигде. А что это такое, подробнее вы тоже можете узнать на нашем канале, есть ссылочки о сеансах. Переходите, получайте подарки и присоединяйтесь к сеансам. Первый поток уже завершен, отзывы, точнее даже это не отзывы, это то, что люди писали во время сеансов, после сеансов, что они чувствовали, как это проходило. Вы можете найти тоже у нас под видео, либо в наших соцсетях, пожалуйста, читайте, узнавайте, что это такое. Но помните, что пока вы сами не попробуете, вы не узнаете, это как вот новый фрукт, который вы никогда не пробовали второй поток сегодня стартует в понедельник 5 февраля в 19.00 и это будет 5 дней сеансов, ну, сеансов на самом деле 10, но 5 дней мы работаем по 2 сеанса в день, один вместе с вами в 19.00, а второй поток вместе с мастерами с 12 часов ночи мы делаем. Далее третий поток, если вы на этот не успеваете или вам не очень удобно по времени, вы можете присоединиться с 10 февраля по 15 февраля, это также будет 10 сеансов, 5 дней работы с пятью сферами вашей жизни, мы трансформируем а, ваше здоровье, отношения, мы трансформируем финансовую сторону, мы настраиваем вас на успех во всех областях жизни и, конечно же, активируем яркую жизнь яркожителей, а это состояние счастья и радости во всем, присоединяйтесь Трансформируйте свою жизнь и получайте огромные, шикарные результаты. Кстати, уже сегодня, вот считай, первый день после практик уже люди пишут, что трансформации начались. Так что присоединяйтесь, не пропустите это важное событие. И еще хотела бы сказать, что с этой недели вы можете заказать индивидуальные гороскопы на неделю и на месяц. Первая услуга – это гороскоп на неделю, где идет описание по дням в области здоровья, финансов и отношений. А второй прогноз – это на месяц, там тоже по дням идет расписание, но там более… Ну, то есть разные системы расчетов, и посмотрите, там есть примеры прогнозов, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный для вас. Ссылочки тоже есть под этим видео на канале в YouTube или в наших соцсетях, присоединяйтесь, добро пожаловать, сверяйте свой курс жизни с энерговибрационными прогнозами. А теперь прогноз для весов на эту неделю. Весы в будние дни недели обретут гармонию в личной жизни. Это относится как к тем, кто состоит в супружеском союзе, так и к тем, кто имеет романтическую связь или влюбленность. А в семейном союзе не возникнет сложности совершенно, отношения будут выстраиваться легко и свободно. А в любви может ощущаться а, чувственный подъем, желание радоваться а, и удивлять любимого человека. Особенно ярко будут переживать эти дни те, кто недавно познакомился или у кого еще отношения вот только начинаются и вот такие еще романтические. Это время приятных сюрпризов, волнующего легкого флирта, подарков и любовных признаний. А те же, кто давно уже встречаются, могут неожиданно для себя решить узаконить свои отношения. А в конце недели на выходных воздержитесь от посещения игровых клубов и любых азартных а, игр. Азартные игры на деньги могут принести, привести вас к очень крупным финансовым потерям. Также это не лучшее время для расходования средств на развлечения. Дальше продолжаем тему отношений. Влюбленным весам стоит... Отложить другие дела и провести побольше времени а, со своим партнером, а, с человеком, которым, а, которому испытывает симпатии. Пожертвовав свиданием, вы можете позже об этом очень пожалеть. Если ситуация не позволяет вам часто видеться, обязательно поддерживайте контакт на расстоянии, в том числе через, даже через друзей, если нет возможности напрямую. А ваш партнер оценит ваш тонкий юмор, литературный вкус. И если вы сочините признание в стихах или подберете а, к, своего, там, я не знаю, к своей страничке какой-то выразительный новый статус, ну то, что сейчас модно, да? а лучший день для вас – это сегодня, понедельник. А в период с 6 по 8 февраля есть риск утратить чувство меры. Далее перейдем к финансовому прогнозу. Вот первая, неделя, первая половина недели благоприятствует для весов, на профессии которых призваны сделать жизнь людей более радостной, приятной, счастливой. Поэтому в первую очередь преуспевают те, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха, развлечений или какой-либо помощи людям. У вас может появиться много новых клиентов. Также это хорошее время для творческих профессий. А в конце недели я рекомендую вам воздержаться от крупных покупок и инвестиций в рискованные проекты. Если есть хоть вот капелька каких-то сомнений, либо доля какой-то спекуляции, откажитесь от этих инвестиций. Подождите другого времени и поверьте, вы сэкономите большую сумму денег. Ну что, мои родные, я желаю вам счастья не только на этой неделе, а в целом. Напоминаю, что вы можете заказать теперь индивидуальные прогнозы у нас, вы можете присоединиться к групповым энерговибрационным сеансам, подобные сеансы повторяются, только на следующий коридор затмений. их нельзя проводить так часто, именно вот в таком масштабе, в такой вот... В такой массе, как мы это делаем сейчас, это только вот эти волшебные дни способствуют безопасному и эффективному развитию именно через эти сеансы. Другие будут уже ну, немножечко не такие, поэтому пользуйтесь. Конечно же, ваше спасибо – это лайки. Если вам полезно то, что вы получаете на нашем канале, ставьте лайк. Если вы хотите сделать нам приятно, то вашим энергообменом будет репост. Делайте репосты во всех соцсетях, нажимайте на все кнопочки соцсетей на канале в YouTube. Пусть как можно больше людей узнает полезное, эффективное развитие в их жизни и станут еще более счастливыми и начнут жить яркой жизнью. А с вами прощаюсь сейчас. На связи была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. Пока-пока, мои родные.